Путин четко дал понять всем россиянам деньги есть, но не для вас Такое отношение к народу бесит уже даже тех, кто раньше был лоялен к власти ну, То есть людям нужна поддержка государства, а власти на это плевать Депутаты Госдумы вместо того, чтобы отстаивать наши интересы молча смотрят на мольбы людей о помощи А в это время бездумно нажимают кнопочки и, пользуясь ситуацией, вводят новые налоги принимают сюрреалистические законы о расширении полномочий полиции и уничтожают институт выборов в нашей стране. Санкт-Петербург в Госдуме по большей части представляют безликие единороссы, которых мы знать не знаем. Депутат Милонов хотя бы печально известен своими связями с РПЦ, гомофобией и конфликтами с блогерами. И в этом случае не Юрий Воеводин мой враг а Рыжий – закомплексованный толстячок, который каким-то чудом получил немного власти и теперь сам утверждается игрой во властителя судеб, которые ему даже не интересно запоминать. Сергей Боярский – своим знаменитым папой. Остальные же депутаты – совершенные ноунеймы, о существовании которых знают, наверное, только их ближайшие родственники и пара коллег по партии «Единая Россия». Вот вам в доказательство несколько фото – по ним невозможно понять, о ком пойдет речь в этом ролике. Мне это напомнило свидетеля из Фрязина. Люди на фото, кажется, тоже не понимают, кто этот мужчина рядом с ними. Выйти из кадра не могут, и им остается только демонстрировать вымученную вежливость на своих лицах. Однако конкретно этого жулика вам стоит знать. Знакомьтесь, Михаил Романов. Человек-невидимка, взявшийся из ниоткуда. Все его карьерные успехи к 33 годам – это вступление в «Единую Россию» в 2008 году и с треском проигранные выборы в ЗАГС в 2011. Все. При этом он как-то умудрился победить в 2016 году на выборах тогда еще популярную Оксану Дмитриеву и теперь представляет наши интересы в Госдуме. Что же он делает, оказавшись в кресле депутата? Принимает, откровенно скажем, вредительские законы и хвалит Беглова, который за последние месяцы себя уже окончательно дискредитировал. И хоть о Романове никто не знает, но в его декларации можно найти кое-что интересное. Несколько квартир в собственности, включая депутатскую жилплощадь в Москве в пользовании, автомобили и земельные участки. Один площадью полтора гектара в Псковской области. Рядом река, собственный лес и луг. Второй поменьше – в поселке в Парголово в Петербурге. Площадь участка – 3000 квадратных метров. Сам участок давно зарос, а некогда добротный деревянный дом площадью 80 квадратных метров совсем развалился. Печальное зрелище – в стенах зияют дыры, окна выбиты, а с фасада лохмотьями сходит краска. Однако, несмотря на ужасное состояние, именно он представляет для нас интерес. По декларации, только половина этого участка и дома принадлежат Романову. Возможно, второй половиной владеет его жена? Вовсе нет. Мы обнаружили, что второй владелец земли и дома – давний друг Романова, печально известный Георгий Путинцев. В 2002 году его задержали в аэропорту Москвы по пути в Лондон со сметой расходов на выборы. Теневой оборот по плану должен был составить 30 миллионов долларов. Но знаете, как это бывает? Несколько миллионов на поддержку кандидатов от «Единой России», несколько миллионов на борьбу с оппонентами. И все это неудивительно. В 2016 году во время выборов в Госдуму Путинцев возглавлял городской центр размещения рекламы, которая отвечает за размещение наружной рекламы в Петербурге. Это государственное учреждение, которое совместно со Смольным определяет, какие благотворительные организации и фонды получат бесплатные площади на счетах по всему городу для размещения социальной рекламы, а какие нет. И тут вступает в дело наш неприметный Романов. По случайному совпадению, незадолго до начала предвыборной гонки город заполонили рекламные щиты с его фото и поздравлениями с Днем Победы, Днем Города и другими датами. Размещались они бесплатно, как социальная реклама от фонда «Северная столица», учредителем которого был сам Романов. Очевидно, что его физиономия, занимающая почти половину счета, никакие инициативы фонда не продвигала. Но городские власти тогда закрыли на это глаза. И неудивительно, Путинцев был доверенным лицом Полтавченко – Согласитесь, шикарная схема получить бесплатные рекламные площадки прямо перед выборами от своего соседа подачи. Не удивляйтесь, когда узнаете, что фонд Романова был простой однодневкой, получил государственные миллионные субсидии и пропал. Однако этот фонд стал связующим звеном для питерских жуликов. Два бывших директора после ликвидации в 2019 году стали муниципальными депутатами в Купчино и Балканский, которые находятся в избирательном округе Романова. В качестве благодарности депутатка Ивменцова, получающая госзаказы на проведение праздников для ветеранов в муниципальных округах Купчина и Волковская, поет деферамбо Романову в своих соцсетях. Похожие заметки появляются в пабликах ВКонтакте и на сайтах муниципалитетов Фрунзенского района. Каждая восхваляет Романова, который сделал обход, выступил с инициативой и посетил мероприятие, хотя, казалось бы, это его работа. А когда дело доходит до реальных просьб избирателей, Романов исчезает с радаров. Так случилось с парком интернационалистов, в котором Смольный хотел построить океанариум. Местные жители собрали инициативную группу, проводили митинги и встречи, обратились, наконец, к избранному от их района депутату Романову, чтобы тот отстоял парк. Единорос пообещал организовать встречу с инвесторами и скрылся в туман. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Романов депутат Государственной Думы, который не сделал абсолютно ничего полезного за всю свою жизнь И этому олуху мы платим почти 4,5 миллиона рублей из наших налогов Такое расточительство меня просто бесит, и будь моя воля, я бы не платила ему ни рубля И судя по тому, что в городе снова стали появляться билборды с лицом Романова, он планирует переизбраться в Госдуму Михаил, давайте сэкономим ваше драгоценное время. Умное голосование в 2021 году не оставит вам ни единого шанса. Ну а вы, уважаемые зрители, если еще не зарегистрировались на сайте, то сделайте это прямо сейчас. И разместите пост об умном голосовании в своем инстаграме. Пусть ваши друзья и родственники зарегистрируются тоже и голосуют по-умному. Подписывайтесь на наш канал. Добро обязательно победит.